Здравствуйте, меня зовут Александр, я сварщик-демонстратор группы компании ТСС. Итак, перейдем к технической части аппарата. Первая функция аппарата это сварка штучным покрытым электродом функция МУА. У нас есть минимальный ток 20 ампер на этом аппарате максимальный ток 200 ампер. У нас есть две шкалы синергетического режима. Первая шкала синергетического режима подсказывает нам, какой примерный диаметр электрода нужно использовать при сварке. Обратим внимание, что с изменением показания силы тока нижняя шкала изменяется и изменяется верхняя правая его часть. Верхняя правая часть показывает нам также в синергетическом режиме в соответствии с выбранным диаметром диаметром электрода выбранной силы тока ту толщину, которую мы можем сваривать. Максимальная толщина на этом аппарате 6,2 мм в соответствии с энергетическим режимом. Также есть при кратковнем нажатии в 3 секунды у нас включается функция ВРД. Функция ВРД, она актуальна э, для аппаратов, которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности помещения, либо имеют высокий требование к технике безопасности на объекте, где проводятся сварочные работы. Аппарат полностью этому соответствует. Также в аппарате есть регулируемый Горячий старт. Его можно вообще отключить, либо его выкрутить на полную мощность. Также есть функция форсажа дуги, либо полностью отключаемая, либо использование на максимальную мощность. Аппарат оснащен функцией теглифт. Что такое функция теглифт? Функция теглифт – это когда мы можем сваривать на обычном инверторном аппарате при подключении горелки с вентильным регулятором подачи газа. Осуществляется сварка касанием вольфрамового электрода об изделие. Тем самым мы можем сваривать низкоуглеродистые стали, нержавеющие стали. Те стали и сплавы, которые можно варить на постоянном токе. Поварим аппаратом ТСС ЭВА ММА-200. Сделаем для него тест-драйв электродами УОНИ-1355 и электродами ЛБ-52У. 3,2 мм, 3 мм. У нас будет две пластинки. 3-миллиметровые. Обратим внимание, что пластинки максимально приближены к боевым условиям. То есть они не зачищены, кое-где ржавые. Посмотрим, как аппарат справляется, как давит ток. Ток у нас будет 75 ампер. Варить мы будем снизу вверх. Пространственное положение у нас будет вертикальное. Сделаем подставку. Приступим. Итак, еще раз, аппарат ТСС ММА 200. Пластинка 3 мм. Пространственное продолжение будет вертикальное. Соединение тавровое. Уони 1355. Троечка. Обратная полярность. Для удобства сделали подставочку. Поварим, посмотрим. Вода. Для Уони позже довольно стабильный на этом аппарате. Илибательное движение здесь. Я думаю делать не стоит, просто ведем тихонечко электрод вверх. Горение дуги довольно стабильное. Чуть в одном месте я тут затоптался. Сейчас происходит и метаются сварки обычные, скажем так, профильные трубы тройки. Неудобно для нас положение. Все заварили. Обратим внимание, что прерывов никаких не было. То есть электроды горят стабильно, аппарат справляется. Хотят объем шлак. Защищать всегда свои глаза и тело от, э, от шлака, потому что он отлетает и потом болезненно Все. Зачистим. Аппарат справился достойно. Здесь вот я чуть-чуть потоптался. То есть, напоминаю, у нас положение было в пространстве например, вертикальное, снизу вверх. Хорошо справились со своей задачей. Претензии к шву, конечно, будут у кого-то, но я считаю, что очень даже достойны. Для такого аппарата, для такой толщины, таких электродах, обратим внимание, что у нас довольно-таки хорошо прогрелся металл. Вот. На этом соединении корня мы не увидим. Если не разрежем, здесь тоже. Все у нас прогрелась спорожогов нет есть наплывы Но, тем не менее все горит стабильно так теперь мы поварим а, на второй пластинке только уже электродами LB52U диаметр 3.2 электроды LB52U до этого варили на УОНе электроды LB52U по-честному те же самые настройки крышечки есть приятно так сразу защищает пас 75 ампер начинаем варить вот у нас шевчик который был на уоне сейчас поварим то же самое пространственное положение на lb 52 ладно старт хороший Чуть-чуть сыроватые я вижу. И комфортно варить, прям могу сказать, варить комфортно. Ясок для 3 миллиметров, конечно, маловат стараемся ворота за качество, за эстетику. говорится, варим себе. Так, лег довольно-таки ровно. Отбиваем. То есть, ну, пока защищаю, расскажу, почему выбрали э, пространственное положение снизу вверх. Ну, во-первых, его варить тяжелее, то есть э, больше концентрация сварщика, больше требования к аппарату. Вот. вот что у нас получилось. ОНИ и lb 52 Получился такой довольно-таки ровный шов. Ну, может, у меня уже рука поднабилась. Подрезов я тут особо не вижу. Довольно ровно. Положение, я напомню снизу вверх говорили хорошо себе аппарат показал то есть цена качество соответствует прерывов нет ведется ведется дуга очень стабильно для э, также не стали показывать э, можем отдельно говорить что вы хотите увидеть, мы поснимаем на нашем канале отдельно, выпустим видео. Здесь можно поснимать на рутиловых электродов, электродах, как они себя ведут в отрыв, при сварке в отрыв. Но для проверки аппарата, я думаю, в отрыв ничего интересного не будет. Вот Здесь аппарат справился, электроды справились, сварщик справился. Подписывайтесь на наш канал, приобретайте аппарат, аппарат хорош. Если вам будет интересно посмотреть еще какие-либо видео, мы рады будем для вас их записать. Всем пока!